Это страх. Все дело в том, что у людей есть два страха. Неважно, кто вы такой. Президент, спортсмен, актер или, может, миллиардер. Все они так или иначе боятся, что недостаточно хороши, недостаточно умные, красивые, сильные, богатые, остроумные. Может, не постоянно, но это чувство бывает у всех. За ним стоит более глубокий страх. Если это так, то меня не полюбят. А для души – любовь, как воздух. Без чувства любви и жизни внутри. Душа человека, она как будто мертва. И поэтому люди придумывают отговорки, чтобы не рисковать. Я не могу, я очень занят, ведь если я найду время и рискну, а у меня не получится, то меня не полюбят. Я болею, у меня проблемы. У людей всегда штампы наготове. Так проще сказать, что дело не во мне, а вот в этом. Я гиперактивный или я пережил, пережила изнасилование. Трудно представить что-то ужаснее. Я готов лично за такое наказывать, но сейчас вам больно не из-за изнасилования. Вам больно. У вас нет пары не из-за того случая, а потому что вы боитесь отношений, как и все. А просто начать пройти через это. Страх сдерживает людей и справиться с ним. Можно лишь пройдя через него. Другого пути нет. Ведь если вы идете сквозь ад, не останавливайтесь. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями и обязательно подписывайтесь на этот канал, чтобы регулярно получать лучшие переводы Энтони Робинса на русском языке. Живите в полную силу, живите со страстью!